Давай. Дуры, блядь! Ур ⁇ блядь! Ур ⁇ блядь! Ур ⁇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 Нет, принимал боевые действия, рассказывай Карабах, Нигерия, 5 лет войны А че смеешься? А хуй мне дома делать, блядь. Я только приехал, я тебя в блядь, кого-то меня ждал Че, убил до да хуя? Какое оружие у тебя было? Оружие... Калашники советские, пулемет РПК Брусной пулемет, РПД, дегтярь СССР 50 баллов мне водить, самолеты управлять с противотапками, гранатометами, игла, стингер, ракеты. Эти, управляющие ракеты есть? Заводи... А, а ты мне говорил, ты снайпер еще, Андрей, как? Ну, снайпер, а я снайпер, я танков убиваю с трех патронов, блядь. С трех, там, да? Да, в дуло, хуяришь в нахуй, они заряжают, взлетит, нахуй. Они белкосвольно оказываются, как пушки, блядь. Что, пойдем? А мысцы, мышцы, покажи, чтобы это... Просто машин, бля, машин